Белые, птицы птицы бедный, снега. он и бедный, дабыл он и бедный, дабыл он и бедный, Да бедный, дабыл бедный, дабыл бедный, Ты меня дождись, а я не забудь А по Варежскому, по морю Плыли белые лебеди Плыли мирно за любовью руяный остров впереди А ки снега, до да а да берега. Вут и утречка пришло, начало светать и поморочка шипанула Буду ждать лебедин мой лебедин, нет уже. Любим мы, а значит мы одной души По Варежскому по морю Плыли белые лебеди Плыли мирно за любовью руяный остров впереди По Варежскому Ах, снега Ай-эй, Да воланы пенные А да, воланы пенные Да в берега Белые аки снега, ай ай ай ай ай ай ай а -э -э, да пенные, а